Добрый день, уважаемые партнеры, на связи с вами вновь Елена Туманова. И в сегодняшнем уроке я хочу вам показать, как можно легко и просто в свой баннер установить свою фотографию. У многих возникают вопросы, почему у меня не перетаскивается фотография либо баннер мышкой, как это показано во многих уроках. Но хочу вам сказать, что вот эта функция, она недоступна на всех компьютерах, либо на, на, на тех устройствах, которые вы используете. Потому что у всех разная система Windows, настройки в компьютер и так далее. Так вот сегодня я вам покажу, как легко и просто, меньше чем за одну минуту, можно все сделать. Первое, что вам нужно сделать, это перейти в вашу программу Photoshop. Мы перешли и теперь наблюдайте внимательно. Нажимаем кнопочку «Файл», «Открыть как смарт-объект». Выбираем то, что вы хотите, тот баннер, который вы хотите». Шапки png Вот, выбираю. Ну, допустим, я выберу вот такой вот баннер. Открыть. И все, пожалуйста, вот он у вас установился. Далее вам нужно вот в это окошечко поместить вашу фотографию. Как мы это делаем? Опять заходим в файл. Поместить. Выбираем вашу фотографию, какую вы хотите. Нажимаете поместить. Фотография у вас уже стоит. Для того, чтобы ее немножко увеличить или уменьшить, видите, вот здесь вот такой крестик нарисован, чтобы у вас не искажалась фотография, вы видите прямо по вот прям параллельной этой линии. Видите, уменьшили увеличили чтобы у вас не искажалось далее вы можете подвести эту фотографию к тому окошечку где у вас может быть примериться и теперь вам нужно чтобы фотография встала в этот размер вы берете нажимаете слева в верхнем углу стрелочка нажимаете на нее поместить все, отлично, фотография у вас уже поместилась в ваши размеры. Далее подносите, вернее подводите ее к окошечку. И теперь что вам нужно сделать? Вам нужно переместить слои, то есть вашу фотографию завести за слой вашего баннера. Здесь можно сделать двумя способами. Если вы не изменили настройки своей программы, либо случайным образом не на что-то там, на что-то не нажали, то у вас будет в идеале вот такая вот картинка. Свойства, операции, слои, какие истории, у вас будет автоматически гореть слои. И здесь мы видим верхний слой, серенький, такой голубоватый. Это у вас будет фотография. Второй слой у вас э, это баннер. Вам нужно просто взять, зацепить и мышкой перенести вниз все ваша фотография встала дальше вы можете ее уже немножечко подправить и у вас все установилось для того чтобы показать вам какой есть второй способ если бы вдруг у вас вот этого вот этого бутербродика у вас не оказалось то можно сделать следующим образом если вы хотите отменить действие вы нажимаете шаг назад редактирование шаг назад мы возвращаемся к тому чтобы убрать фотографию за слой вашей шапки. Допустим, у вас здесь нет такого бутербродика, тогда вверху в горизонтальной линии вы находите слои, нажимаете новый слой, задний план из слоя и нажимаете. Все, ваша фотография опять же стала назад. Но здесь вы уже не можете ее пододвинуть, поэтому здесь нужно максимально точно фотографию ставить. Итак, теперь у вас созданная шапка, вы можете ее установить после того, как скачаете туда, куда хотите. Как же вы сохраняем файл? Это обязательно. Нажимаем файл «Сохранить как». Обязательно выбираем тип файла. Можете вот здесь имя файла назвать, как хотите. Обязательно нужно выбрать тип файла. Всегда выбирайте чистый JPEG. Нажали и сохранить. Окей. Теперь у вас вот эта шапка сохранилась на компьютерном столе, а вам нужно выйти обязательно из. Если вы не собираетесь дальше работать, вам нужно выйти из программы. Нажимаете вы на крестик, и он у вас будет спрашивать, нужно ли вам сохранять. Нет, ничего вам сохранять в программе не нужно. Давайте посмотрим, где же эта шапка у меня сохранилась. Вот, давайте посмотрим, как она будет выглядеть. Видите, как она выглядит у нас симпатично, стоит фотография. И вот такого плана баннер вы можете использовать уже для своей дальнейшей работы. Если мой урок был вам полезен, если вы хотите получить больше информации о курсе, о автоматизации любого сетевого бизнеса в интернете, все мои контакты находятся внизу под видео – до новых встреч и с наилучшими пожеланиями.